Всем привет, ребята, с вами NaimChannel, добро пожаловать на мое новое видео. Сегодня мы вместе с вами разберем три популярных мема про Бравл Старс в последнее время. И давайте начнем с первого пациента. Нет, блин, со второго. Первый наш мем на сегодня это Чел хорош. Оригинал данного видео находится на официальном канале Bravo Stars и был залит на YouTube 20 марта 2020 года. И это была коллаборация Bravo Stars и футбольного клуба ПСЖ. Музыка из мема. Это мешап двух треков Industry Baby и Ирония Запад. Стоп! Ну ёб твою мать, братан, это ебучий кринж, съебался сцена, сука! Анимация взята из последнего мультика по Бравл Старсу, посвященному Хэллоуинскому обновлению и перемешку с кино. Этого персонажа зовут Бас, и он хроматический боец. И это скин на него директор бас, посвященный тому же самому обновлению кино. А это Сту. В Хэллоуинском скине всадник безголовый Сту. И в этом мультике он отыгрывает роль какую-то. Ну а в оригинальной версии мультфильма. Базу даже понравилось, как Сту отыграл свою роль. Это уже наш с вами придумали. И этот мем распространился. Давайте сами угадайте. Правильно в ТикТоке. Кстати. Нет, но ну я как бы ни на что не намекаю, но... Ну, это... Это мем, где Эль Прима просто крутится. Просто вокруг него крутится камера. И это является переделанным мемом с прошлого очень популярного похожего мема, где вместо Эль Прима уже панасенков. Ну и не знаю, что еще можно в принципе сказать про этот мем, потому что музыку из мема я не знаю, и вообще больше ничего про этот мем не знаю. Кроме того, то что эта пародия на Панасенков крутится, и то что этот мем завирусился как всегда в тиктоке, мне больше ничего про него нету даже сказать. И кстати, вот сейчас конец видеоролика, а я хотел бы пояснить за прошлое мое видео разоблачение Феникс Чену. Амина я обращаюсь к тем самым 2 людям, которые поставили дизлайк на это видео. Ребята, это все было уже задумано. На самом деле мы с Phoenix Channel, на самом деле, друзья. Он просто мне предложил такую идею. Я согласился и отснял. И, Что вы еще хотите? Это юмор, это рофл, алло. У меня появилась идея для твоего нового видео. Не знаю, может, тебе не понравится, но, по крайней мере, было бы прикольно. Короче, я вот сейчас снимаю ГД. И дело в том, что на втором канале у меня уже есть два геймплея. То есть один проблематик, а другой терностальжист. Но прикол в том, что деэрностальджист это музыка, музыка с авторскими правами, поэтому можешь ее не брать. Но, в принципе, по проблематику можно записать видео, вот я сейчас расскажу, какое. Были раньше, раньше хайповать видео два года назад: типа разоблачение Титана, разоблачение такого типа рофлянное. То есть, сейчас я тебе скину видео там просто озвучивали говорилка вот просто я увидел твой новое видео про Роналду с говорилкой я вспомнил ту говорилку с этих видео я обожала смотреть я сейчас покажу типа это были разоблачения рофильные ну и что вы думаете я согласился я согласился снять этот видеоролик и поэтому вы могли его лицезреть на канале вот кстати я его могу еще оставить в подсказке кликайте на подсказку и смотрите правда там уже тысяч просмотров но все равно смотрите лишний просмотр не бывает но благо были такие люди которые поняли что это рофу и посмеялись над этим в комментариях то есть эти люди не поленились прочитать заголовок видео до конца не поленились прочитать описание то что это рофу не поленились прочитать закрепленный комментарий мой под постом у феникса где он Выложил ссылку на мой видеоролик с разоблачением, то есть... Ух, это я и выиграл. Так а о чем же А, это точно на трех мило побрал Старсу. И я уже о них и рассказал, поэтому можно считать то, что это видео подошло к своему логическому завершению. Поэтому, если вам понравилось, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал.